Здравствуйте, я Татьяна, мне 51 год, и я хочу рассказать о курсе про зрение. Пришла я на этот курс с целью видеть, потому что много лет мое зрение было очень размытым, нечетким, с детства было стигматизм, близорукость. К 40 годам начала развиваться еще и дальнозоркость. Все это очень плохо корректировалось очками. Каждые полтора-два года я меняла очки на более сильные диоптрии, и все равно практически не было удовлетворения, что я вот вижу четко. То есть у меня было ощущение, что я смотрю сквозь какую-то пленку на мир. Поэтому моя первая задача была просто видеть четко и ясно, далеко и близко. И э, с этой задачей курс справился ну, просто волшебным образом, потому что э, даже э, по э, таблицам э, не настолько э, были сильные показатели, как э, в реальности то, что происходило со мной. Э, э, я... По результатам улучшились у меня показатели на три строчки, а видеть я стала ну все, что я хотела на самом деле, и кроме того, у меня пропала мутная пленка перед глазами, у меня перестали уставать глаза. Я с большим удовольствием, с интересом начала видеть и замечать краски особенно удивление у меня вызвало, когда я говорю, посмотрите там на утке, там какие-то там цвета, говорят, так она всегда такая была. То есть я стала замечать жизнь во всех ее красочных проявлениях. Меня это очень радовало, но осталась немножко нерешенная задача с дальнозоркостью. И я решила прийти на второй поток, чтобы продолжить свою работу над зрением. Кроме того, чтобы лучше видеть, я поставила еще и одну задачу ⁇ больше видеть в глубину, более внутренним зрением. И честно скажу, я сначала даже забыла об этой своей задаче. Настолько я увлеклась улучшением зрения и выполнением заданий. Причем самое интересное, что во втором потоке прохождение заданий вроде бы почти то же самое, но мне открывалось намного больше, намного глубже, и осознания приходили на новом уровне. И э, если на первой проверке зрения дальнозоркости я по таблице не видела вообще ни одного текста, просто ни одного, то э, в конце я прочитала первый и второй тексты. А разница между глазами, она у меня была э, в три строчки, э, разница между левым и правым глазом, то они теперь выровнялись то есть я стала более гармоничной, и глазки сразу мои это отметили. А насчет внутреннего зрения, то именно оно помогает мне сейчас в моей жизни. Я ощущаю себя зрелой, мудрой, женственной, и я вижу... Не только строчки. У меня такое ощущение, что я стала видеть и читать, и между строк. Я стала видеть, замечать души других людей. И это так здорово, это так прекрасно, это волшебно. И именно... За это отдельная благодарность мастеру Ирине, всем кураторам, которые проводили нас через этот курс. И хочу сказать, что каждый, кто будет честно работать в этом курсе, кто будет истинно верить в результат, тут его и получит. Благодарю.